Нервы накалены до предела, и арбитр назначает пенальти. Юрий Столешников, твое слово. Юрий Столешников не реализует решающий пенальти в игре в сборной. После дисквалификации ты можешь поиграть год-другой. Я думал, до нормально уйти. Прости, но прощального вообще не будет. Я сказала сказал, из машины выходи! Эй! Пару дней переводишь себя в порядок и на поле. Нет, пап. Дальше я сам. <питер> Петер тебя хочет главным тренером. Метеор. где? Лариса Вольская, президент Петеора. Ничего себе. Не думал, что врача-реабилитолога может быть такая улыбка. <питер> Это попадос, друзья. Пока форму не вернете, обоснове основе забудьте. Вы у меня летать должны. А ты зачем сюда приехал? Приехал, чтобы побеждать. Помогайте нам. То есть мы начнем петь, а вы начнете выигрывать? Ну, может, нет. А вот вы точно начнете выигрывать. Все понимают, почему вы здесь. Подсидите все и Давайте так. Мы вас не сливаем, а вы нам просто не мешайте жить. Почему я главный тренер команды «Метеор»? Мальчик, который за 20 миллионов в месяц по мячу промахивается? Ты списан. Такие чудеса говорят. Понимать должны, что за ними весь край У тебя все получится. У нас получится, Варя. Вперед, «Метеор»! Юра, Выжженная земля, покрытая трехметровым слоем говна. Никому он тут не нужен. Нужен? Вот, может, сейчас больше всего нужен?